Так, сегодня у нас на обед картошка, сардельки и блинчики. Картошка, будут пюре? Ну, пюре, пюре, пюре. Вот такая. Блинчики жарил. Давно говорю, блинок не жарила. Этот тинок. Короче, прохладно, холодно. Газ включила. Холодно дома. Очень даже. Нос мёрдит. Я вчера в комнате убиралась, где мы а -а -а. живем, ну ночуем, то есть спим, как сказать, отдыхаем, спим. С Даринкой там вообще жесть. Там очень холодно. Увидев ну, отсутствие музыки, я музыкой, а? Даринка плачет. Привет, Дима, Дима нет, слог нет. Короче, вот салаты, вот лечу-лечу. Смотрите, какой густой. Томаты хорошие, потому что мясистые. И вот салат, который мне поделились. Хочу с картошкой открыть один попробовать. И сегодня мне одни. А, магазин сходила за хлебом. Магазин сходила за хлебом. Мне дали за замануху. Рецепт дали. Замануха называется. Очень, говорят, вкусный салат получается. Вот так варю. Жарю, варю. Туда-сюда успеваю. Только крути головой. Андрей сейчас придет. Скоро обед. Дима за хлебом сбегал. Сейчас Даринка сидит. Возьми на руки Даринку. Так. добавила. Забыла. Так, друзья. Сделала толчонку. На обед это у нас сегодня. Сделала толчонку. Пожарила чуть-чуть блинчики. Еще тесто стоит. Пусть до, достоится. А сварила сарделечки. Открыла салат, который мне дала соседка. Рецепт. Ой, обалденный вкусный запах. Попробую. Чуток тарелочку перекину сейчас и попробую вместе с вами орслинки потекли такая вкусняшка сегодня хотела кабачковую икру сделать не знаю не получится наверное сегодня опаньки опаньки о, -о, -о. смотрите смотрите какая прелесть какая красота Здесь и болгарский перец, и моркошка, и пусточка наша любимая. Затем огурцы, помидоры, лук. Сейчас попробуем. С картошкой замечательно покушать. Все, мы на обед приготовили. Может быть, за кабачками Димку отправлю. Димка подглядывает. Дима, сынок! Дима! Иди, больной ты, человек. Дима, иди сюда, иди. Иди, не стесняйся. Дима! Иди сюда, сынок! Он у меня очень стеснительный сыночек. Даже удивляются некоторые, что Дима у нас стесняться умеет. Димочка, куда ушел? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> да, это мой сын. <связывая> <связывая> Дим, иди сюда, иди маме. Иди, мама тебе картошечки положит. Покушаешь? Бушкуш? Иди сюда, маленький мой. Иди, сыночка, иди. Я тебя покормить хочу. Давайте не нажимайте, спокойно говорите. Амина, ты же умеешь говорить. Вот, Амина. Дай Динара, говорит, потом ты. Да, буквы На стену надо, да? А вот еще Все музыкально А вот Куша. Что это? Куся? Что за Куся? Так, давайте Они хотят показать свою кухню Это твое там было? Да Это посудки они свои повытаскивали на, на, И Дарине мы купили пианинка А что она его сломала? А нет А вот это? Это Дарине дали Тетя Наташа дала Купаться Купаться дала тут Наташа Вот у них здесь кухня Не знаю что а еще Даринки я с рук взяла у знакомых у Наташи. Столько вещей. этот это Амина еще может носить. Да. да. Короче, курточку такую Даринки на будущий год. Очень хорошенькая. У нас есть маленькая Ну, мне все мало, мне все надо. Вот такие штанишки. Иди, Наташа постирала На батарее висит Батарея хотя иди, не только иди, мама. Ой как будет, раз иди. садик одевать тебе <сосы> <сосы> <сосы> да? Вот шапочки Ой не кричи Испугала Испугала Нельзя так пугать Пойдем, Пойдем баррикаду там сделаем на диване. Не будешь ты там лежать у нас да? Ой, я этом. Нельзя, нельзя ударяться этим. И алфавит, и вот эту книжку 7 песенок. Так, давай. <ротворите> не хотим, не хотим. Хотела положить и плачет она у меня, не хочет. Все на ручках хочет. Только да. есть? <ротворите> Все раскидали. Да, ами. води, Амина, водички. в этой кофте пойдешь, да? садик? Да? Хорошая кофта, да? С бабочкой. Меня очень Да? Дай песенку послушаем, сказку. Подожди, Дина. Все в рот надо Ай, ты молодец у меня Все, в этой кофте в садик пойдешь Очень хорошенько Ага да, да. Ну-ка, носочки Одень холодно, Аминка. Ну, Это штанишки маленькие тебе? Да. да. Пускай висит, там сохнет. А вот тут мы не делали, не делали. у знакомых взяла. Очень, не очень не дешево не отдала мне. Жене. Это все музыкально, штатно. Книга вот такая стоит рублей 600. Папа еще не знает, придет, он будет очень рад у нас. Особенно этим музыкальным игрушкам. не играешь? Мишки, вот когда Дарина, тихо, тихо, Дарина будет спать ложиться, мы эту песенку включим, Даренкивай, да? Ага. И мама и Паша, сегодня я купила нет, И Давай, давай. Можешь это? Когда... Когда ты выйдешь, ты это это это и это и это да. Когда вы... да. Она надевает да. Она надевает это это это это это это это Она это это это это это это Это маленькая тебе, это Даринки только пойдет. Это а? Натягивает, ведь сидит в Папа Папа дал? Папа дал. Да. А, понятно. Все у тебя папа. Мама дал. Короткий тебе кофточка как раз. Ага. Носочки еще один мурница. Еще. Да. Сади. На английском отвечает. Exactly. <решили> ага. Ты английский ты английский поставил? Господи, да, да, да, да, да, да, да, да, все. да, да, да, да, да, да, Деловые. Это дарение. Что да я, да я, ага. я сама сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда Кашу? Мама супик сварила. А ты варить будешь сама кашу? Спасибо. Я хочу поснимать. Вот Амина и кай посуду, да. Давай. Как делаете? Все, мама, давай. Я а сама. А сама. Кто так снимает? Вот так, говорю, ходят. Вот, вот, вот обещайте, все-таки помпи, Катику. Кажи, Привет. Привет. На! <связь> на, на, на, на. Зачем так кричать-то? Вот так вот. Прямо держи. Вот так вот. Кажи. Прямо держи. Чего ты снимаешь пол-то? Я так снимаю, снимаю что Вот так вот. Спиши, Вот так вот. Стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит, стоит. Да, Ай, точно, мама еще сегодня соску взяла. Сейчас тарелочку и кружечку еще туда на холодильник поставила. Вот чуть Наташа взяла Даринки. Всем купила, да? Вот это нам купили. это, это, да. это нам Все дешево вышло. Это. Выщите еще. Ага. Это а громкость. Все уже. Я еду. Еще раз краска, да. Вы здесь пачка Ага. и все Я вот на свой чай смотрю. Пить хочу. Чай попить хочу. Не дают мне чай пить. Вот так сижу и музыку их не слушаю. Ой, умница ты, моя сладкая девочка. Спасибо, солнышко. Спасибо, моя хорошая. Горячий. Как ты принесла? Очень горячая кружка. Как ты смотришь? Так держала. Осторожно, да, надо. А то прольется точно. Это твоя кофта будет. Ой, господи, другая-то... Вот что. Ой, ты куда пошла, девочка? Господи, мама мия, Чай не могу попить. Ремонтируешь, что ли, Динара? Что там делаешь? Ой, кругом игрушки, мебели нет, зато игрушек полно. Я сама люблю игрушки, чтобы детей много было баловать. Их. И это. Носочки один солнышко. Ну вот, ножку стукнула, да? А, батарейка подними, пожалуйста. Вот. Больно? И я кинул пути пятеро. Один, два. Папа придет, потом три. алфавит повесит да. вам. Да? Все. Еще, Еще по придет, да. Всю, да? Нет. Папа идет. Папа! Папа, да, да, Папа, папа, ну, папа, сиди! папа, папа, сиди! Они так папу встречают. Папа, папа, Папа, папа, папа, папа, Я знаю, что кого взяла? Дешеву вообще Максим отдал Женей, женой. Слышишь? У Витька с города приехали, они завезли вот, вот мне. Это алфавита помнишь, хотели за 600 рублей купить? Что вон? Новые, абсолютно. Это, это, фик, это а -а -а. надо на стену повесить, а то поломают они у меня все. Папу, посадите, папа устал. Они от радости не знают, что делать, куда прыгать. Иди, переодевайся.